Здравствуйте, друзья! Меня зовут Батима Габас. Я являюсь специалистом в области запусков продуктов, онлайн-продуктов, экспертов. Что бы я здесь хотела сказать, я, как специалист в этой области, конечно же, очень большое время уделяю мониторингу разных рекламных кампаний, которые запускаются так или иначе в разные периоды времени. И я обращаю внимание на его оформление, на его подачу, на правильные размещения и на правильное введение вот этого пути, да, куда дальше проходит и какую задачу себе ставит рекламодатель так или ну в той или иной теме то есть я бы сейчас хотела вам дать свой определенный обзор и если будут вопросы буду рада ответить на ваши вопросы давайте я сейчас пройду Значит, смотрите, что здесь, вот в данном случае я сейчас вижу, что есть, на что я сразу вот обращаю внимание, да, на его название. да, То есть здесь, значит, название идет флагман Талгар, и здесь выходит представитель, я так понимаю. И здесь мне все понятно. Единственное, было бы здорово, если, конечно, бы оно все-таки было бы под именем этого человека. Но так как я понимаю, это сообщество разных людей, то, значит, окей, окей. Смотрите, здесь есть определенный текст. Что бы я здесь хотела обратить внимание? Во-первых, визуальная часть. Давайте мы сейчас прослушаем эту визуальную часть. Родители, я учитель второго класса Гуштейна Татьяна Геннадьевна. В моем классе дети с удовольствием посещали нашу школу «Флагман». Заканчивается учебный год. Дети многого добились, многое узнали. Учебный год прошел интересно. Было приятно, что среди учебного года к нам в школу приходили новые ученики. В Инстаграме вы, наверное, видели, какая ведется интересная, познавательная и воспитательная работа в нашей школе. Ждем всех желающих. Смотрите, классный руководитель для многих определенные имеют ассоциации. Это человек, у которого... Ну, то есть есть определенные ну, скажем так, триггеры да, в отношении классного руководителя. Это человек, который смотрит прямо мне в глаза и четко, ясно, понятно объясняет э, какое-то определенное свое послание. Здесь мы этого не видим. Мы видим в основном, человек очень часто уходит в, в чтение текста, да, то есть не всегда смотрит прямо в камеру и э, ну, не очень, скажем так, улыбчив. Это одна, один момент далее значит здесь мы видим э, описание кстати что касается вот именно визуальной части я не увидела текстовой части что конкретно э, то есть смотрите в когда визуальной части или хотя бы в описании, но описание, так как здесь длинное, то вот визуальная часть, она отвечает за задачу, которая ей ставится, зачем мне нужно прочитать этот текст. То есть если бы вот здесь было бы пояснено, что вы узнаете, да, или узнаете, как быстро попасть к нам там, на какой-нибудь бесплатный урок. Да? Тогда бы человек, увидев вот этот текст, прочитал, пошел бы и читал бы этот текст, потому что его заинтересовали. Зачем ему этот текст читать? Далее здесь значит, написано, и вот в конце она говорит, вы э, читая наши публикации, наверное, уже имеете представление о нашем проекте. Соответственно, а если я новый человек? Это же ведь рекламная, она у меня появилась в ленте в силу каких-то определенных причин. Я не знаю этого человека, абсолютно. Я еще не знаю, какая реклама цель здесь и на какую какой был таргет сделан да и если это сделано было только на а, аудиторию инстаграмную то окей это как бы здесь принимается но если это было сделано на холодную аудиторию то скорее всего аудитория не знает что какой контент размещен здесь и поэтому а, вот здесь вот а, не будет совсем понятно потом вы знаете у меня а, как у Специалисты в этой теме а, есть определенное сопротивление. Когда есть а, контент в виде видео, а, я против того, чтобы размещать а, длинные тексты. То есть или вот здесь мы слушаем, или вот здесь мы читаем, да, то есть здесь надо будет понимать, что здесь аудиал и визуал вовлекается, здесь только визуал, то есть ему надо будет понимать, есть ли смысл или слушать, или прочитать. Что здесь еще важно? Здесь еще важно, что а, нет понимания, а, какое действие мне надо сделать, что конкретно я должна, вот я читаю эту рекламную публикацию, а, что должна я сделать, какое действие. Как правило, это действие всегда связано с нажатием на кнопку. да? То есть человеку нужно куда-то пройти, нажать на кнопку, и вот здесь оно стоит по умолчанию, но вот здесь было бы здорово, если бы здесь меня пригласили это сделать нажмите на кнопку или пройдите по ссылке и узнайте что-то как, как попасть там, к нам на бесплатный урок. Да? Окей, значит я нажимаю на эту кнопку и знаете я куда попадаю я попадаю вот в профиль данной, данного проекта. Я попадаю, но я не знаю, что делать мне здесь дальше. Понимаете, какая штука, друзья? Я не знаю, что мне здесь делать. Какой, какая задача. Контента очень много. Смотрите, 260 публикаций. Я не знаю, какой конкретно контент мне здесь почитать. То есть, то есть мне нужна мотивация, мне нужна причина, чтобы здесь что-то сделать. И вот если бы вот здесь, было бы послание хотя бы или в виде визуала или в виде описания подпишись и получи там от нас там то то то то то тогда это было бы очень здорово очень очень прекрасно то есть таким образом я рекомендую вам друзья обращать внимание на эти тонкие моменты которые с моей точки зрения отвечают за вот эту вот всю кухню. Потому что, вот, например, когда в рекламном кабинет вы заходите, там есть такая колонка «Результат». И какой результат вы считаете? да? То есть вы вкладываете свои деньги для того, чтобы их как минимум отбить, в ноль выйти, да? как минимум. А лучше было бы выйти в плюс. Соответственно, вы должны просчитать. Я вот вложился в рекламу, какой я результат с этого получил. Если это, например, рекламная цель там, трафик, да, сейчас немножко там поменялись в новом кабинете, то, соответственно, я должна понимать, а что мне этот трафик дальше дает, то, потому что, например, рекламная цель трафика, она, как правило, ведет для того, чтобы собрать аудиторию на вот эту вот видео и вот уже на это видео таргетировать аудиторию, тогда окей, но а, обязательно быть, должен быть призыв к действию, должна быть некая простота, понятность, а, что делать человеку, чтобы максимально привлечь его и сделать его клиентом ну или хотя бы подписчиком вот такая вот обратная связь от данной рекламной кампании друзья предлагаю вам задавать свои вопросы получать от меня ответы я буду очень рада быть очень вам полезны если есть какие-то вопросы у меня есть Ниже вот здесь в этом видео будет размещена ссылка, где вы можете получить мою любую обратную связь в вашей рекламной кампании. Или, например, вы готовитесь к запуску рекламной кампании. А ниже здесь по ссылке вы просто оставьте Заявку бесплатно. Я бесплатно сделаю вот такой хороший анализ, дам и определенные рекомендации, и вы уже с максимальным наименьшими, так скажем так, ошибками запустите более эффективно свою рекламу. На этом все. Пока-пока.